друзья всем привет на сегодня у нас необычная самоделка из обрезков доски и фанеры а также щеток и обычного черенка от граблей сначала все размечу и попилю Ну, в принципе комментировать особо ничего не нужно а если вы посмотрите видео до конца я думаю и так каждому будет все понятно как при необходимости можно будет повторить самоделку размеры тоже индивидуальны каждый может подогнать под свои параметры и материалы так что смотрите видео до конца Желаю вам приятного просмотра. А получилась вот такая необычная щетка для обуви от снега и грязи. По сути, сделанная из хлама. Купил только щетки, и все четыре обошлись мне в 200 рублей. В интернете полно предложений с готовыми такими уличными щетками. Но цены начинаются от полутора тысяч рублей. Так что самоделка вполне рабочая, ведь не зря же продается варианты, скажем так, в заводском исполнении. И по опыту использования скажу, что пользоваться ей вполне удобно и комфортно. Держать за ручку, она особо никуда не убегает. Друзья, вот такая самоделка сегодня получилась. Оцените мое старание лайком или дизлайком. А также не забывайте оставить комментарий насчет самоделки. И как думаете, из чего можно сделать ножки? Я сделала заглушек полипропиленовой трубы. Вариант рабочий, но хочется что-то обрезиненное или вроде того. Есть идеи? Друзья, тех кто не подписан на канал, я прошу обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.